Итак, всем ютуберам привет, у нас погодка наладилась, дождя сегодня нету, мы решили не с этого сарая начать, потому что у нас больше недели шли дожди, до работы руки не доходили, потому что невозможно было работать. Не с этого начнем, а с того, потому что нам там надо за городу залить, переводить туда дюрков, дюрки у нас уже подросли. Первый запуск Используем порошок для того, чтобы песок не, не садился в росту. Ну а так мы замешиваем Потом будем высыпать С корыта И с корыта Носить вот сюда Тут мы уже Нивелиром Отбили метку Сколько нам надо Заливать То есть где 10 сантиметров, где 12. Вот, мы метку провели. И получается, это все ровно 0 по метке, а сама рамка у нас лежит на 3 сантиметра ниже вот этого нуля. То есть с этого всего нуля будем делать маленький небольшой уклон на именно на рамку. У меня здесь раньше была рамка, но ее вырвали. Сейчас решили новую обновить. Сантиметров 10-12 подальем. И сюда в эту рамку будет решетка, куда идет слив. Ну, вот как видите, сколько ни один год уже проработал слив, и все не забито, ни день, ничего, все нормально. Густое собирается ли в этом углу, или по над стенами. Его потом грузим в лопаты лопатой в тачку и вывозим. А вся жижа именно с этой стекает сюда. Потом, когда здесь сделаем, переведем сюда Машку. машки в июле поросится уже. И сделаем эту клетку, где именно Машка повыгрызала стены вместе со штукатуркой. Буду лучше штукатурить сеткой. По штукатуру все приведу порядок. Клетку новыми досками забью, не буду. металла варить новыми досками, забью, нормально будет. Ну и тут опобелим все, доведем до ума и переведем сюда четырех дюрков. Насчет дюрков. Бойцы на работе сегодня первый день. Насчет дюрков я говорил, что буду взвешивать их 2 числа уже будет месяц, но, друзья, я их при всем своем желании взвешивать уже не буду, потому что я их не подыму, а просто мерить, замер, замеры делать, ну, я думаю, смысла нету. У них тогда в 4 было 103 килограмма, то есть, грубо говоря, по 26 килограмм в одном. Прошло 30 дней, уже их не подыму. У некоторых, то есть, вот, так, вот эти вот два, больше 50 килограмм. Больше 50, где-то 55, а может даже чуть больше в этих двух, ну а в этих где-то по 50. То есть смысла их тягать нету. Вот, вот этой, такой вот, 5-килограмм то самый большой кабанчик. Они у меня еще здесь, им уже здесь места мало. Тут сделано так само, вот. С бетона уклон идет сюда в решетку. Все жидкое сюда стекает, а густое... Забираем у ведра и вывозим. Корм у них постоянно есть. Растут хорошо. Так, теперь все в ведра. Чтоб бетон хорошо прилипал к старому бетону. И начнем оттуда сейчас потихоньку носить. Все надо облить хорошо водой. А ну, все лишнее сейчас течет. Да А, так, понад стенкой. О, ва, начинай. Да, выпив голову. да. Да, да. И так все черево под стенкой, под стенкой. Алкогол отбивай. Нормально, пап. да. Да -да -да, папа? Да. Да-да-да, для попа. Да не нормально. Да, заливать. Немало, ну, конечно. Нормально. Ну, И по линию мы делаем без щебня щебня у нас нету ну, просто песчаная песчаная цементно-песчаная смесь так сказать это да пойдет тут -то тоже была цементно-песчаная смесь без щебня и нормально все то есть жалоб на пол нету просто что вырвали сетку и думаю сетку хорошо залью и хорошо забетонирую сантиметров 8 10 такими бойцами как у меня можно работать правда надо обучать малюха ты сал 2 набираешь и вот вода у нас а на блэк прям ну конечно уже... ну да ворочкой вот по самому линии и вот таким методом выравнивать по чуть-чуть не спеша сейчас следующий замес следующий и так зальем просто нам Сильно необходим именно этот сарай. Сюда перевести пока машку здесь подсохнет. Там заштукатурить машку назад вернуть и сюда дюрков тех четырех, потому что им там уже места не хватает. А где были дюрки, перевести туда новую партию маленьких дюрок ПТР. Я себе тоже оставлю с этого опороса дюрок ПТР. Так каждый опорос буду оставлять подиноку. Ну таким макаром, так сказать. Я без, без вибролейки, тут пойдет и так. Тут с в сарай, там надо с вибролейки заливать. А здесь без ведрарейки. Будем дальше продолжать. Понемногу, понемногу и нормально просто. Уже, конечно, хочется делать быстрый новый сарай, но и это же никуда не денешь. Тем более уже необходимость переводить следующую партию сюда. А по новому сараю так все и есть займемся крышей в первую очередь мы уже решили завтра если тут а сегодня все сделаем завтра начнем собирать стропила на земле все вымери все этот и начнем ставить каркас стропил стропильную систему и все будет в рвл well. Так, пол ведерка, да. О, страшно. Также, друзья, мы используем вот такой вот порошок, добавляем цементно-песчаную смесь, солдеповский, у теста два ящика порошка осталось. друзья вот так произведена заливка сейчас вода сойдет и будет норм вот такого сейчас мы вокруг рамки доработаем и вот таким образом заливка закончена Рабочий день заканчивается, ребята вымывают рабочий инвентарь. Вот так после рабочего дня братва вымыла бетономешалку полностью максимально. Все, рабочий день окончен.